You're not meeting your quota. What's that you say? The quota is impossible to meet? Duh. Here's how it works. I sit in my office, my corner office, and I do some simple math. Companies similar to ours. I get stats. I take a nap. I crunch some numbers. And if the figures show it's only humanly possible for one person to complete, say, ten projects a week. I double it, and that becomes your new quota: 20 projects per week. Simple. Of course, it's impossible. It's, it's... Много крови на лице. Их, плеер. Как ни в чем не бывало. No no want. Ну вот, no она продолжает. Слушает no успокоительную музыку. Worry. Все, черный все убирает. Как будто бы ничего не бывало. No, no, no, no, no. Wrong, wrong, wrong. It's come to my attention that you're not measuring up. You'll need to stay late. Again. With no overtime. Your project has to be complete. Что эта игра имеет насильственный характер. Сидит, как не бывало, компьютер играет. Ну что, идем... Людям... бы поиграть в компьютер и ничего не делать. Дальше. Черный опять все убрал. Как-то это все мистически. Новый босс. No, no, no, no, нет, no. нет, нет, нет, wrong. Нет, нет. wrong, wrong. О, господи. И опять этот плеер. No when. No want. Ну какой-то no секта. Нужно он с какой-то сектой. No when. No want. No worry. Называется. Опять он на вс убрал. Слэйр опять. No эм, Это игра больше связана с тем людьми, которые раздражают свой собственный. Да. I won't. No way. Сектант. Договорил говорил сектант. <плёв> ну <и> сектант. <плёв> <говор> ну вот. Это ничего хорошего не приводит. Вообще. Считаю, зачем такие иды? Знаете, если они... Не так-то. Так, это вообще. И опять этот плеер, что он от... no отогревает в этой, от... Отогрев... короче, что он тут играет, этот плеер? Ну вот. Я не могу понять, зачем no эта way. игра была представлена, в общем-то. Может кто-то любит вместе. Это. но это то, что для нормальных людей. В общем, это не для умных. И игра поучительного ничего в себе не нест. No way. У нас будет по этой игре две части. Первая часть нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, me нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, How many of your files are wrong? Идет разговор. This Я так вот крещу wrong. руки и пытаюсь wrong. думать, что он ничего такого страшного не Они... сделал. Скажу вам честно Если бы эта игра была поучительного характера, например Как то делать и то Но это же no игра when. не поучительного характера no Чему вообще эта игра no пытается worry. нам дать? Потому что надо мстить всем, всем людям и пытаться всем отомстить, всех, no, no, no, no, no. всех на wrong, мясо. Wrong, wrong. Нет, эта игра не связана вообще с чем-то. Хорошим и добрым. В общем-то я не вижу тут ничего нового. нормального. Ну и последнее на сегодня то, что мы увидим. Последнее. Монитор вернул а потом выкинул Кому нужен порченый монитор, скажите мне Ну ладно, спасибо, дорогие друзья no. Подписчики, друзья моего канала Что вы посмотрели это видео до конца Поставили лайк, подписались на канал И no, no, no, no, no, no. сделали все wrong, а It's come to my прощаться. attention that you're not measuring up. You'll need to stay late. Все. Again. Папа.